по постановлению правительства по 218. ТНГ-групп является одной из самых крупных нефтесебрестных компаний России, осуществляет свою работу уже 60 лет и практически все время сотрудничает с Казанским федеральным университетом. Очень серьезные для нашей компании события, встреча со студентами КФУ. Это наш один из самых базовых университетов, с которым мы сотрудничаем в плане подготовки кадров. Я сам выпускник КФУ и поэтому прекрасно понимаю, что это